Здорово, Ютуб. вот такую кидаю. Расскажите мне, насколько сильно вы ждете второй сезон. Честно, я его жду 50 на 50. То есть там будут моменты, которые меня радуют. То есть первая часть это лутинг, конечно. Более приятный и более привычный за столькие месяцы и годы. Но минус уберут рюкзаки. То есть я, допустим, рюкзак часто использовал для разнообразия контента во время катки, когда там... Задолбалась бегать с РПК. У меня там лежит в рюкзаке моя снайперская винтовка, я ее быстренько меняю, и все. И уже геймплей совсем в корне другой. Но сейчас этого уже не будет. То есть, если вы еще не наиграли с этими механиками рюкзаков, то до 15 числа вы должны наиграться вдоволь. Я, конечно, понимаю, что сейчас посыпется много, что нам не нравится. Там вторая варзона, но все же. Все ганы, которые вы сейчас увидите в этом видосе, есть сборки в моем телеграм-канале, в закрепленном сообщении, ссылочка внизу в описании. Я желаю вам приятного просмотра, кулачелку кинул. Ого, смотри какой крупнокалиберный пулемет. Но не такой крупнокалиберный, как в Мир Танков. Я тут поиграл в танковый батл-рояль от Мира Танков, крутой ивент под названием «Стальной Охотник». Тебе предстоит бороться за выживание, на огромных картах собирать трофеи и улучшать свой танк прямо во время сражения, пока границы карты будут сужаться, вынуждая двигаться навстречу врагу. 20 игроков в одиночном режиме или 10 команд по 2 игрока. Бейся за победу до последнего, уничтожай противников и получай опыт, прокачивай танк на поле боя со специальным снаряжением и боевыми умениями. Ну и графика, соответствующая со эффектами и взрывами. Самое крутое, за что я люблю батл рояль, все стартуют в одинаковых условиях, неважно опытный ты игрок или новичок, все как обычно, айлдропы, прокачка, снаряга. Стальной охотник проводится с 1 по 14 февраля, попробовать может каждый и естественно бесплатно. По ссылке в описании все новички и бывалые танкисты получат от меня подарочки, они дадут преимущество в стальном охотнике, но будет приятным бонусом, если вы продолжите играть в других режимах. Дерзайте, бойцы Почему тебя не шедоубанят? Хуй его знает Да чё, кому я вру? Да у меня бойтлист, ребят Почему не знали, ебать Не знали? Так те же знаете, ебать Поэтому не шедоубанят че то все гадают Почему стика не шедоубанит Почему его не шедоубанят Да все просто, блядь Как ты его получил? А хуй его знает, как я его получил Мне бы кто рассказал, как я его получил 1-1, за ураженную разведку. Принято. БПЛ на связи. Куда ты летишь-то? Я понимаю, ты там, да, ты ждал меня. Все дела, но, блядь, куда ты летишь-то? Пряга, блядь. эффекте неожиданности поймал, ладно, хорошо, крякнул. Не убил, ну все, братка, куда? Стопай, нахуй, ней, это а что-то как-то несправедливо получится. Ох, блядь, так заебался уже этим дельфиневым шкуркой выдели. Меня ждут, ебать, меня принимают Куда ты, блядь, ебаться Собрался теперь Я что с тобой в прятки буду играть, блядь Щел, блядь Ты рофлишь? Алло Я, блядь, не подписывался на эту хуйню, блядь он на фиг, вообще никакого нет Ну что, малыш, ебать ха чё лежишь, блядь, чёрт, блядь Лёх, ебать, лежит с пистолетиками, сука, вот так, блядь, ждёт, ебать Денег много. Один, один сколько людей прилетел? Район. Сука <смех> А с лодиком? А как? А, как? а кого? А... а я могу забрать? Нет, не могу Ой, блядь, противник вызвал БПЛА Вот этот походу еще меня кто-то смотрит а у меня чел наверху лол, еба чувак ты чего? употребляешь что-то пиздец тебя суслик, блядь Нюп. Nope. <laughs> чё, ты чё, сосед тетю? тебе надо было брить меня еще когда я только на первой лестнице был Никогда не позволяйте противнику играть вообще, если уши и Делать это качественно. Его рюкзак-то ела пала. Не сувалился, что ли? Его рюкзак лежит там. Блин, рюкзак не супал. Что там происходит. О, о, о, о, я туда хочу, я туда хочу, пофиг. Понял. А что мы там делаем? Привет, хочу в Warzone 2 сыграть, но в стиме не качается. Что делать? Ставь VPN и, и пробуй скачать. Ты по-самый умный, да? Тебя по горбу за то, что, блядь, мою птичку трогаешь. О, это хороший сейчас. Че, хитрый самый, что ли, я не пойму? Куда поплыл там? Он никуда не поплыл, он просто на берег пришел. Чего? Кого? Отстаньте. Слышь, Снупер, я сейчас тебе хлеборезку кто подправлю немного. Я не кулажник, что ли? Заебаешь? Чуть-чуть и надо от меня отстань. Где ты находишься? Только дай знать. То куст, точно куст. Он В воде что ли? Нет, он не может быть. Вы понимаете, я отворачиваюсь, он смотрит. Мне дрочите что ли? Что с вами? Да, да. да по одному. Да, да, я понял, что сидишь на том доме, я понял. Он, вот, до Отмечаю против... Ой, что ты? А, ой у чел сидит ля газу дал ля газу дал ты в кусту сидел серьезно серьезно Вам дом... да я ну чё я домовой какой-то ну что ну, мне ну, за дом ты. дом гоняет одна перелет одна недолет в принципе с кайфом все да? Докинул, не докинул, по-моему, не докинул. Да, не докинул. Газ приближается. Безопасная зона перемещается. О, сука. Цель отмечена. Вызываю удар. What? Yeah, no! Come on, damn, it's Ну, блять, ну сука, ну поправьте эту хуйню ебаную блять. Ну как чела можно не задавить, блять?